Друзья, всем привет! Вы вновь на канале «Уголок автолюбителя». Мы вновь собираем Ford Mustang GT500. И кто уже смотрит нас давно, понимает, что это за журналы. Это инструкция, как собирать выпуск, который пришел. У нас сейчас с 63 по 74. И я уже вижу много интересных деталей, одна из которых — это руль. Очень классный. Мне хотелось посмотреть, как он смотрится вживую. И действительно, он крутой. Здесь еще много разных запчастей, я вижу закись азота, он такой синенький, классный, мультяшный, и много разных запчастей по салону. Сейчас мы собираем спинку заднего сидения, и кто смотрит, опять же, наши выпуски, понимает, что это за запчасть. Мы тогда долго разбирались, куда ее крепить, так вот, это спинка заднего сидения. Сегодня пришла вторая часть, и вот такое бархатное сиденье в дальнейшем получится. Мы еще, правда, не особо разобрались, как крепить его, но в процессе. В общем, смотрите, как это все выглядит. Как-то вот, вот, вот таким вот образом, да? Вот. Вот, вот так вот, точно. По-моему, очень шикарно. Конечно, есть инструкция, да, но нужно же попробовать сначала без нее. Так, ребята, стоп. Вот догадайтесь, что это. Это кожух отопителя, и он пришел только в 66 выпуске. Тогда, когда уже закреплена панель, и сейчас, чтобы его поставить, нам нужно ее вновь разобрать. А что повторение матчть учения like вот смотрите кожух вот там находится его в принципе не видно мне вот интересно а когда придет моторчик печки мы уже по панель уже опять прикрутили вдруг опять придется снимать. мы уже знаем как наверняка как это делается. Итак, мы добрались до выпуска 67. Здесь находятся ремни безопасности, которые крепятся к каркасу жесткости. Вот так вот он выглядит. На самом деле он не очень жесткий, но для статической модели вполне подойдет. Итак, мы потратили 30 минут времени для того, чтобы закрепить ремни безопасности. У меня к Эгглмост два вопроса. Первый. Если автомобиль должен быть полностью безопасный, да, несмотря на то, что это статическая модель. Окей, okay, да, идея понятная. То почему каркас безопасности тогда пластиковый? И второй вопрос, почему тогда ремни безопасности нам пришлось приклеивать? Не было никаких специальных приспособлений, которым мы прикручивали их, как в принципе в основном в этой модели и было. Если вы хотите полноценный багажник, то выглядит он будет вот так. Но вдруг, если вы хотите его собрать, то вам для этого нужно, как в обычной купешке, согнуть сиденье и иметь очень шаловливые пальчики и делать это все вот так. Выглядит автомобиль совершенно по-другому. Итак, мы приступаем к самому интересному. Я очень ждала, когда же мы будем собирать руль. И для этого нам понадобится море терпения, потому что торпеда вся собрана, все там маленькое, руль тоже небольшой, все крепления мизерные, посмотрите только на них. И сейчас мы это будем кропотливо собирать. Подведем промежуточный результат. Мы собрали в салон, прикрепили его к кузову, и есть много нюансов, о которых хотелось бы проговорить. Руль мы закрепили. Нам еще раз пришлось снять панель. Два раза за сегодня мы ее снимали, потому что выпуски пришли не в том, видимо, порядке. Не знаю, почему так произошло. Опять же, вопрос каглмос. Плюс рулевая колонка с рулевой рейкой не крепится в зацеп, соответственно, непонятно почему колеса не будут крутиться, потому что все для этого было сделано на этапе, когда мы собирали колеса и именно подвеску. То есть мы думали, что Руль будет поворачиваться, и колеса, соответственно, будут как-то направляться, крутиться в разные стороны. Но этого не произошло. Итак, Игл Moss. Вопросы, в принципе, эти к вам адресованы. Почему? Если такая детализация в остальном, да, то есть на первых выпусках мы замечали, что все крутится, вертится в разные стороны. Соответственно, мы предполагали, что когда уже будет окончательный результат, как минимум хотя бы колеса крутиться будут. Мы предполагали, что руль также будет поворачиваться. Кстати, руль не того качества, которого мы ждали. Это самый, в принципе, главный атрибут в статической модели, потому что все фотоотчеты будут именно с этого ракурса, да, то есть салон, а, красивые разноличные фотографии, но он тут подвел. А фотографии с ним не будут эстетичны, потому что есть косяки на металле. Непонятно, из чего он сделан. На нем очень много разных разводов, царапин. Но это не то качество, которое мы ждали. Так, смотрите, поворачиваю колеса, и руль стоит при этом на месте. Это можно заметить сейчас на видео, и поэтому мне хочется конкретно задать вопрос Иглмос. Блин, вам платят такие бабки, ну, спрашивается за что? Вот за это? Это какая-то просто игрушка по какой-то бешеной цене. Да, ребята, я не просто так говорю о качестве данного автомобиля. Мы собираем не только статические модели и тому подобное, да, маленькие какие-то экземпляры. Мы собираем действительно настоящие автомобили. И Audi, которая есть на нашем канале, была собрана нашими руками. Да, и уж техническую часть автомобиля мы точно знаем наверняка И здесь технической части вообще нет Она отсутствует, поработали очень плохо То, а мы приступаем к сборке багажного отделения Здесь начинается самое, мне кажется, веселое на сегодня Для начала начнем с того, что у нас уже есть бензобак Плюс у нас есть второй бензобак да, Вот это вот так вот будет нелепо смотреться Здесь есть горловина, видимо, для того, чтобы заливать бензин, да, и она никак, ничем не закрывается, да, то есть вот просто вот отверстие такое. Дальше. Аккумулятор. Вот такая вот красивая коробочка, чтобы собрать ее, здесь много разных элементов нужно закрепить, да, опять же, ну, я думаю, что минут 20 мы на это точно убьем, чтобы все это было красиво, плюс вот такая желтая Сверху аккумулятора будет э, крышка. И вы знаете, вся эта коробочка, вся вот эта вот система, она закроется, и вы никогда больше не увидите эту деталь. Соответственно, для чего вообще эта деталь э, должна быть настолько детализирована и спрятана куда подальше? Итак, ребят смотрите, какой классный, яркий, желтый аккумулятор. А теперь мы накрываем его крышкой. Сверху еще одной, чтобы наверняка его больше никто никогда не увидел. Но мы-то знаем, что он красивый там, да? Ну и все, на этом, в принципе, забыли, как выглядит аккумулятор. Продолжаем трэш-сборку дальше. Итак, друзья, у нас есть горловина бензобаком. Чуть раньше я показывала вам то, что у нас есть бензобак, соответственно, помните про отверстие, которое я вам говорила? Мы предположили, что все происходит вот таким вот образом. Но нет, мы вспоминаем, что у нас есть второй бензобак, и есть отверстие вот здесь. Под второй бензобак подходит горловина. А настало время собрать закись азота. Выглядит он вот так, веселенького, синего цвета. Это тот самый элемент, который прибавляет мощности автомобилю. Но нашему очень нужна мощность, статическая модель. Поэтому собираем и ставим на свое место. Итак, друзья, на сегодня все. Подводим итоги. Мы единственное, сегодня не успели собрать радиатор, потому что он пришел нам частично. Мы решили его не распаковывать и оставить его до того момента, когда мы заберем следующие выпуски. И напоминаю, что мы сегодня собирали. Это багажник с закись азота, некоторые элементы по салону, точнее задний ряд сидений. У нас бархатные, классные качества, кстати, на высоте. Не забываем про аккумулятор. Вот здесь вот в этой коробочке желтый классный аккумулятор. Ну, мы-то с вами знаем. Плюс для истории пускай останется, что он там желтый, если что. Кто-то там когда-нибудь туда полезет. Хотелось бы сказать отдельное спасибо китайцам за то, что они сделали такой качественный огнетушитель. Прям респект им и уважуха. Продолжайте в том же духе, возможно, вам достанутся другие элементы этого автомобиля, потому что они все-таки таким качеством не славятся. А еще хотелось бы сказать, Голмоз, спасибо за то, что вы налаживаете контакты с оптовиками, которые продают вам болты. Очень много их на каждый элемент, в излишках всегда остается. Спасибо вам еще раз за это. Еще у меня остался вопрос по поводу того, что зачем мне два бензобака и, соответственно, две горловины для залива бензина. И если у вас есть ответ на этот вопрос, мы с удовольствием почитаем ваши комментарии, пишите ваши предположения. У нас на этом все. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Не забывайте о том, что мы собираем и Мос и, конечно же, занимаемся большими автомобилями. Плюс у нас скоро стартует классный проект, связанный с нашими Жигулями. Можете посмотреть, кстати, про них есть видео, мы делали Burnout. На этом у нас все. Пока. Okay.